Диском. Когда в марте месяце мы нехотя согласились на то, что у нас а, перенесут а, чемпионат Европы 18-летних из Мариуполя и Донецки, Донецка, которая, как нам казалось год назад, это города, которые могут встретить, принять. А, это будет все безопасно, все будет хорошо, есть инфраструктура. Это баскетбольные наши города. Это а а, получилось так, что ну, мы пошли на это. Хотя еще событий таких трагических не было в этих городах. И через некоторое время получилось, что Донецк и Мариуполь стали, стали такими точками напряжения основными, которых происходят все эти события. И поэтому как бы, у ФИБО Европа был наглядный пример, что вот они сделали правильное решение, принесли на всякий случай тогда еще. И это, в общем-то, сделали правильно. Витископ Спортивное видео.